30 января лекция будет посвящена ходу военных действий в 1853-54 годах. Я надеюсь довести ее до начала обороны Севастополя. Ну, естественно, я не оставлю в стороне дипломатическую сторону событий. Мы выявим поведение Австрийской империи, трусость Пруссии.